Отпуст, унылый одинок Затихий загорбился как старый человек лишний негатива солнечный зрачок Сквозь бегал ищет место на ночлег Тебя здесь нет, ты где-то за чертой Прошедших дней моих воспоминаний Листопадный дождь золотой застыл картинкой Щедных ожиданий. И тысячи затерянных шагов Оставленных следов на тротуарах, Не зарастающий очагов, Сгоревший чувств пылающий пожар. Зажмуриваюсь первый яркий слайд В твоих глазах игриво плющет море Горячий губ тончайший аромат С расплавленной молочностью в ликаре. Мне кажется, ты часть душистых трав Загорелой джей бьется жилка И взгляд твой добродушенный лука, И вдруг целуешь страстно жарко пылка Опять картинка, ты уже уснул Любуюсь, как дрожат твои ресницы Такой уютный, тепленький манул С короткой шерсткой золотой пшеницей Я шепчу, желание никогда не расставаться Я прижимаюсь к теплому плечу, а ты вдруг начинаешь улыбаться И новый кадр, мы едем на вокзал, смеемся много, шутим, чтоб не плакать я не запомнил, что, что ты так тогда сказал. И не того заплакала, того. чтоб ты не видел слякость И одиночество повисло, как топор И силы нет судьбой уже бороться И снится мне в глазах твоих укор, любимый всем сердцем огнеборца.